Здравствуйте, меня зовут Александр и я частный консультант по работе с маркетплейсом wildberries.ru Один из самых часто задаваемых вопросов, как упаковать товар для продажи на Wildberries И, конечно же, меня не может это оставить равнодушным, потому что, во-первых, на 80% консультаций мы тратим со своими студентами время на то, чтобы разобраться в этом вопросе Ну и, конечно, многих людей пугает этот вопрос еще до выхода на Wildberries, до момента заключения договора Многие люди думают, как я буду маркировать свою продукцию, это же, наверное, там надо какой-то суперпринт или какое-то супертехническое там обеспечение для того, что как вообще это все делать, как эти полоски, откуда они берутся. Я вам расскажу, что это все делается очень просто, бесплатно, практически бесплатно, и вы можете это сделать за один день, не выходя из дома. Конечно, как и всегда, я разбираю все это на примере своих изделий, то есть вот изделие, которое завтра поедет на Wildberries, и я на его примере вам расскажу, как же все-таки сделать маркировку, можно даже в домашних, каких-то кустарных условиях, даже по сути не имея принтера. Как это сделать в бесплатной программе, сгенерировать эти полоски, откуда берутся цифры. Все эти вопросы мы рассмотрим в моем видео, бонусом будет часть, как мы прикрепляем непосредственно этикетку к изделию То есть все-все вопросы Я надеюсь, мы с вами покроем в данном видео Поэтому, если вас оно заинтересовало, переходите по ссылке ниже